И в этом видеоуроке я вам расскажу про установку и подключение к удаленному рабочему столу посредством программы TeamViewer. Итак, представим, что программа TeamViewer уже скачена на ваш компьютер, и начинаем ее установку. Кликаем дважды по пиктограмме. После этого у нас выходит окно с кнопками «Запуск». Нажимаем его, и после этого у нас выходит окно установки самого TeamViewer. Здесь изначально идут два пункта «Установить» и «Запустить». Выбрать пункт «Запустить» вы можете в том случае, если программа уже была установлена на ваш компьютер, тем самым она уже запустится. В нашем же случае выбираем пункт «Установить» и нажимаем кнопку «Далее». Далее у вас предстоит выбор между личным некоммерческим использованием и компанией коммерческое использование. Выбор этих пунктов заключается в том, что в личном некоммерческом использовании программ будет представляться в бесплатном, в коммерческом же использовании за программу придется заплатить. Поэтому выбираем личное некоммерческое использование и нажимаем кнопку Далее. Дальше у вас э, выходит окно лицензионного соглашения, где вам нужно поставить две галочки напротив пунктов. Э, нажимаем кнопку «Далее». Э, здесь вам предлагается тип установки. Э, здесь мы можем получить удаленный доступ к компьютеру, на котором сейчас устанавливаем TeamViewer. По умолчанию стоит «Нет», на нем мы остановимся, поскольку все эти настройки можно будет изменить потом. Нажимаем «Готово». Программа TeamViewer устанавливается довольно-таки быстро, и после этого она автоматически запустится. И вот программа уже запустилась. Как вы видите, логически программу можно разделить на две части. В одной части это «Разрешить управление», в другом же «Управление удаленным компьютером». А в пункте «Разрешить управление» мы видим пункт «Ваш ID» и «Пароль». «Ваш ID» — это IP-адрес, предоставляемые программой TeamViewer для использования его непосредственно в программе. То есть, чтобы подключиться к вашему компьютеру, вам нужно знать свой ID, который предоставляет вам TeamViewer. Далее вы видите свой пароль, который будет всегда по умолчанию предоставляться программой вам. Но вы его можете изменить, поставить любой свой статический пароль, либо же выбрать пароль, который будет из большего количества символов. Во второй панели управления удаленным компьютером» мы видим, что здесь пункт для ID партнера, и далее мы видим три пункта для выбора подключения к своему партнеру. Это удаленное управление, суть которого заключается в том, что вы подключаетесь к партнеру с разрешенными вам правами, то есть правами на управление компьютером вашего партнера. Следующий пункт – это передача файлов, в котором ваша задача заключается в том, что вы можете обмениваться своими файлами. И подключение VPN – это отдельная э, выделенная линия, которую нужно специально настраивать. Выберем пункт «Удаленное управление» и введем ID партнера, к которому должны подключиться. После этого нажимаем кнопку «Подключиться к партнеру». Идет идентификация. После этого у вас выходит окно, в котором вас просят ввести пароль – пароль именно того партнера, к которому вы подключаетесь. Вводим пароль вашего партнера и нажимаем кнопку «Вход в систему». Далее вы видите, что у вас на рабочем столе появилось окно, в котором вы видите рабочий стол вашего партнера. А также можно сказать о том, что здесь появляется вверху панель для работы. Также стоит отметить тот факт, что рабочее пространство, которое вы видите, лишено графического рисунка, который стоит у вашего партнера. Сделано это для того, чтобы ускорить работу компьютера, поскольку на передаче изображения тратится огромное количество килобайт трафика, и, следовательно, компьютер может тормозить. А если у вас медленный еще интернет, то у вас могут возникнуть и некоторые проблемы. Итак, вы видите, что у вас появилось полностью рабочее пространство вашего партнера, и вы можете делать все, что вам угодно. То есть вы можете а, через него зайти же в тот же интернет, также вы можете посмотреть, что хранится на его компьютере, зайдя в его документы или же в его компьютер, посмотрев все файлы, вы можете удалить то, что пожелаете, или же наоборот что-либо закачать. Но для этого придется использовать пунктом на панели меню, которое предоставлено, и выбрать пункт передачи файлов. Здесь вы увидите, что у вас вышло некоторое окно, в котором вы видите локальный компьютер, то есть ваш компьютер, и удаленный компьютер, то есть компьютер вашего партнера. Здесь вы выбираете те файлы, которые расположены на вашем компьютере, и перемещаете их на... Компьютер вашего партнера, причем вы также можете выбрать любую папку, на которую хотите переместить свои файлы. После этого вы выделяете тот файл, который хотите передать и нажимаете кнопку «Отправить». После этого вы видите, что на компьютере вашего партнера появилась та или иная программа, которую вы ему передали. Немного поподробнее расскажу о вкладке действия, поскольку здесь выпадает несколько интересных подменю. Во-первых, переключение сторон с партнером. Это позволяет вам переключиться местами со своим партнером, то есть в данном случае уже он будет управлять вашим компьютером. Также Ctrl-Alt-Delete, то есть передача э, в сочетании клавиш Ctrl-Alt-Delete на компьютер вашего партнера. Включить блокировку компьютера, то есть компьютера пользователя, к которому вы подключаетесь, будет э, заблокирован. Удаленная перезагрузка. Вы можете удаленно перезагрузить, завершить сеанс и перезагрузиться в безопасном режиме. Также пункт «Передать сочетание клавиш» будет отправлять на компьютер партнера те сочетания клавиш, которые вы нажмете на своем компьютере. Пункт «Показать черный экран». То есть на компьютере вашего пользователя будет отображаться лишь черный экран, но вы будете воздействовать на весь компьютер вашего пользователя, но он не сможет видеть то, что именно вы делаете.